Здравствуйте, дорогие друзья! Я ждала этот рынок почти месяц. И вот наступил этот долгожданный день, и мы с вами направляемся в музей Москвы на Блашинный рынок Мосвинтаж. Ну и сегодня вы в конце увидите не только полный обзор его, но и мои покупки. И этот рынок сегодня проходит уже не во дворе музея, а в третьем корпусе расположился лоток с металлом, металлическими изделиями. И около него, как всегда, очень много народа. И здесь можно купить и замечательные старинные рамочки, и бронзовые фигурки, ну и какую-то посуду. В общем, очень много всего интересного. А у вас опасные бритвы есть? Дресса. нету, да? Ну ладно. И кстати, кто из нас в детстве не зачитывался, не просматривал картинки Битрупа? Ну, я их очень любила смотреть. кстати, у меня книжка, по-моему, сохранилась до сих пор. А у вас. Вот эта книжка о здоровой кулинарии, сколько Пока. стоит? 55. Вот. 65, да? 61. Просто какая. О. Вообще, на 7, ну, 55 год, ну, для того... 55. О, 55, да еще, да. да надо подумать, да, это а, дешево, это правда дешево. Это дешево ну я говорю цену, там, человек, который понимает вас сейчас это. куплю, только я вам переведу Мне не, уже... это без проблем совершенно, у меня у супруга Сбербанк, если у вас Сбербанк да, супруга, сбербанк, сбербанк внизу, без просто без у меня дешево. уже это серия им вот такая из... Им все известные просто говорят, знают по вот этим вот бисквитным ну посудам, да, вот да, да. Тарелочкам. ну я знаю по английским тарелкам, которые заказывали в Англии вот эти награждали ими в Королевском обществе садоводов. И они там разные-разные были. Один год одни выпускали, другие другие, но с цветами. Спасибо. А покажите мне ее. Все разные очень. Их, наверное, что 12 что ли, все эти. Да. Ну, в общем, где-то они, говорит, 3,5 тысячи, Да. Если тем более не одну будете брать, нужны подешевле. Угу. А вот эта прелесть, это чего? Тут уже английские, да английские, А, это все у вас такие. И, ну, в основном да. все тут Англия. Да. Очень красиво Причем они все разные. Ой, а это что? Это вручную что ли? Нет, right? нет, это просто. Да, я удивилась. Да, да пусть так хорошо делают. Ой, Это нет. у вас просто вообще сокровище. Осень. А это, по всей видимости, зима. такое знакомое. А сколько у вас такой петух стоит? А сколько ваши тройки стоят? Это Германия, да? Да. Что-то моё напоминает. Ну, это интереснее, да? Это очень. Включай, не хочу рано, мальчик, извини, я... в тебе очень много что я достаточно что-то привожу. Да, какая прелесть, ну просто прелесть друзья, посмотрите, очарование. А какие шкатулки для колец. У О, Кофемолка старинная я так думаю. Посмотрите, а вот это шкатулочки. А это уже таблеточницы. Только посмотрите, какие красивые эти флакончики. А вот таблеточницы тоже очень даже красивые. Смотрите, какие рамки. Красота. Изумительные. Ой, это, по-моему, подвесные рамки даже. Это шелкография, неизмительно рисуем. А это таблеточница. Посмотрите, маленький-маленький миниатюрный подсвечник. из гипюра. Очень красиво. Авеер из черных перьев. Я искаю, я да. Красота. Ну, хороша. 2000 А вот этот набор слива. Сахарница и три чайной пары. А можно отдельно, можно набор. А набор сколько? Я вам отдам все за а чайную пару? Чайная пара 800 рублей. Угу, спасибо. Да. Ладно, пойду посмотрю, потом решу. Да, а да. посмотрите, какие они. А а Боже рисовый китайский фарфор. Смотрите наборчик такой. Боже мой, басочка такая. Примерный наборчик. А, да. Вот это да. Это кто? Это Англия. Англия, да? Девицам да, глаз. Это нет 19 века. Угу. А сколько? Прошу 38. восемь. Оценить можно поговорить. Набрали телефон, вот дайте телефон, сейчас не могу, но обязательно. Да? Ну а, да, а что? Пока. Денег? Вот какая куртка, пальто, меховые, кстати, о, и здесь меховые. Да. Смотрите какая красота пальто размер большой а как сколько стоит 25 так, эксклюзивный. Да вижу, да. вижу, это эксклюзивный второй. такого не да я вижу точно не будет такого второго вижу но этом очень интересно сделать размер да, вот второй. Второй. посмотрите какие смешные миниатюрные ой боже мой и примерно сколько они у вас от трех тысяч. Ну, просто очаровательный фарфор такой, сделанный детально, детализировано просто. Приятно. А сколько он вообще стоит? Девять тысяч. Здесь у Масленка и одна чайная пара, да? Или это Нет, не шесть. его чайная пара? А, шесть. А, меня Единственное, что я не могу найти одну зубца. А -а -а. а чашек точно шесть. Эта крышка есть. Даже там такая желтая крышечка. У меня очень удобная, Спасибо. квадратная. Ну, ну ладно. Может, башмачок а Бушмачок 500. башмачок пятьсот. год рождения. Видите, да. да, уже свободно да, было отсюда да, Действительно, да. да, да. как и красиво да, А да, вот вы... да. по 3200 да. Скажите, это Германия кто? Так украсили украшенный фарфолк. А в этой коробке любая выбранная вами вещь ну, стоит 500 рублей. Можно было покопаться ну и выбрать что-то интересное для себя. Здесь, как видите, интересные тарелочки и фарфоровые фигурки. Очень, очень много интересного. Ну, а вот эта красота, это уже керамика. И посмотрите, какая яркая, какая красивая, какая необычная. Это, конечно, современная керамика, но очень-очень красивая. А вот это четыре. А -а -а, не, не поздно, а то есть то что это такое? Ну, И что же? Когда ты ешь курицу, ты Нож вставляешь, ты ногу? сюда ногу вставляешь, закручиваешь и ешь, не пачкая А, чтобы не брать Ну, то есть ее так и подавали. То есть купарка накручивала ногу вот на эту штуку. Отлично. Борь, Боря, Боря, Боря. А вот это вот ложка, трубочка для коктейля. Если ты коктейль помешал, и пьешь из трубочки. Отлично, Спасибо. Вазочка знакомая, знакомая. Прелесть. 5 апреля 5 прелесть! Что значит 5 апреля 5 апреля 5 апреля 5 апреля 5 апреля 5 апреля 5 Это у нас 5 апреля 5 апреля а это все Франция, это понятно. Все, все оригинал. Это маленькие, маленькие. Ну все, что есть. Да, сколько знакомых пузырьков? Посмотрите, какое блюдо. Вот бы мне такую сервировочку, да? Но это весь мой стол бы заняло. А вот здесь это у вас поскольку разное. Картинки различные. А вот сундук Италия.